В Да? Может, давайте расскажем с самого начала жизни батьки Серафима. Значит, бачка Серафим в день проходила по Саровскому лесу 50 километров. Да? И останавливался в этих местах. И где он видел камушек, то он благословлял. Так вот от камушек. По преданиям, я говорю по преданиям, был, с ним был Иоанн Послушник Талсташеев, вы знаете, будущий с химией Серафим. И он, когда вместе с ним подошли к этому камушку, по преданиям, то камушек батюшка благословил как девила, То есть благодать, можно так сказать, Святого Духа, самого Духа духа, да, Девеевского, сошла на этот камень. И когда Иоанн Талсташеев спросил батюшку, батюшка, а почему ты так благословляешь этот камушек, а он сказал, когда монастыри и церкви будут закрыты, то люди будут приходить на эти камушки и молиться здесь и получать, так сказать, веру в Бога и исцеление. То есть, все, что вы будете просить, Господь исполнит. Вот, и этот камушек благословлен, как Девеевы. Это камень вообще-то образование с юрского периода, так как это было дно море. И у нас в России находится только два таких места. Это у нас здесь вот, в Прибрежном где песок и, и камушки, которые растут, и есть еще в Прибалтике такие камушки. Но здесь чудно тем, что эти камушки растут, то есть это необычайное место. И по благословлению именно они стали расти. Еще сто лет назад оптинские старцы говорили, что приезжайте в Дивеево, и приезжайте, есть в 12 ростах от Дивеева, в лесах камушки, которые растут. То есть вот про эти камушки рассказывали. Есть еще камушек, а здесь их два еще, Вериги, камушек, которые по преданию бачка Серафим носил на себе. Он носил в мешочке два камушка, и перед тем, как умереть за да, год, вот он сказал, и она и вот, что один камушек оставь в Сарове, а один возложи здесь. Это тоже по преданию, рассказывает, что этот камушек был носил на себе. Они были, говорит, весом около килограмм, как картошка. Ну вот видите, за 170 лет камушек вырос. Когда я пять лет назад приехал с больше помощью, я видел камушек был вот большой, да? Вот такой всего. А сейчас, посмотрите, он вырос почти в два раза. То есть, по наблюдениям, с весны до осени, камушки почти на 10 сантиметров вырастают, увеличиваются в размерах и в ширине, и в высоте. Вот большой камень, он очень сильно растет, вообще как гриб. Такое было выражение одного раба Божия. Он вот мы поедем, увидим, что это за камушек. Значит, видит. А вот этот камушек медведь. Он, ему 70 лет примерно. Это все рассказ стражила. Это по рассказных стражилов. Это устал в уста передается. Вот камушка, если вы посмотрите, он очень хорошо напоминает медведя, вылепленный такой. Я помню, когда приехал, даже вот, был камушек такой плоский, вот небольшой примерно, вот такого такой. Вот представляете, за пять лет уже шестой год он так вырос и вырос, видите, высотку он растет. А был плоский. У меня даже есть фотографии, где можно было бы сравнить эти камушки. Вот камушки, они стреляют и имеют такую большую силу. Целебный, что они исцеляют. Если человек просит, то да поверь, даст целам. И вот в 1957 году сразу же когда еще церкви не были у нас открыты, монастыри да, были закрыты. Здесь очень собиралась на праздник батчики Серафима с 31 на 1 на ночь очень много народу. И которые тысячи людей говорит, молились здесь лес, весь был в огнях. И в 1957 году приехали из Свято-Даниловского монастыря семь батюшек, и они здесь стояли молить молились вокруг камушков, вот, и пели Акафист, и вдруг услышали рёв медведя, тут много было милиции, которые охраняли порядок, и когда услышали рёв медведя, ну, схватили за оружие, один из старец, батюшка, сказал, встаньте все на колени и молитесь, а мы будем продолжать петь. И они продолжали петь акафист, вышел медведица, стала обходить вот эти три камня. Вот так обходила, раз обошла, стала перед крестом, говорит, на лапу вот так взревела, говорит, и поклонилась. Потом опять так она прошла три раза эти камни. И каждый раз она вставала на лапы и кланялась к кресту. На третий раз она уже потом, и когда еще она обходила камни во время окачества, она покачивала головой, говорит, и рычал, как бы в. А качество, представляете? Такой Господь показал чудо. То есть уже слов не надо никаких. Сам, сама живая тварь, и вся природа славит Бога. Вот. И на самом деле весь, если читать так, из летопись Саровскую, да, то написано, что до самых недр, до источников и воздух, и лес, все пропитано духом батюшки Серафима Саровского молитвами. И вот у меня есть фотография, когда по благословлению я сфотографировала Есть фотография, где пропечатался лик с рафимом в воздухе Когда мы шли на Большой Камень, на Пасху это тоже было Вот Господь явил такое чудо а, она привалила своего потомка, да? Да, а вот в 2002 году произошел такой случай Тут как раз Александр, который на этих камушках находится Именно к первому августу Появилась медведица с медвежонком, да. вот, и она хотела войти, но так как были калитки закрыты, она не могла войти и поклониться камню. То есть она всегда-то поклонялась, когда люди не видят, тайно, да? А тут получилось, видно, надо было бы угодно, чтобы показать, что это та саровская медведица, которая поклоняется камнем, зная, что это за камни, да? Вот. И она пришла с медведицы, с медвежонком и не могла никак пройти. Когда мы случайно узнали, увидев, что следы обходят прибрежное, следы прямо увидели медведицы, то узнали, что она появилась, то попросили, чтобы калитки были открыты. И калитки открыли, и она поклонилась. Привела медвежонка, Александр это видел, говорит, он часовинки закрылся. заперся. Mm -hmm. вот. И она поклонилась и ушла, то есть спокойно ушла Но она не только поклоняется этому камню Мы видели тоже следы ранней весной на большом камне Тоже следы А тут ребятишки шли, говорят, мы хотим медведицу увидеть И вдруг увидели, когда следы медведицы, женщины испугались Не надо, не надо, не просите, только, только что медведица не пришла То есть боялась, конечно Но был случай mm -hmm. такой, где-то 4 года назад это рассказывала раба Божии Инна, которая москвичка, живет у нас на, на царском скиту. Когда к ней приехали две тоже женщины из Москвы и хотели пойти ранней весной на камушку большой. Но одна отказалась, одна пошла пешком. И когда она уже шла к камушку, и вдруг почувствовала, что за ней кто-то идет сзади. И она так случайно случае повернулась, увидела в 10 шагах медведицу. Но она осталась молиться батюшке Серафимов, молитвы усиленные. Вот, и смотрит, смотрит, вот медведица исчезла, и поворачивается уже на просику, где камень. И вдруг впереди стоит медведица на лапах, вот так встала и на лапы. И она тут молилась, скричала, бачка, Серафим, спасибо помоги. И вдруг медведица опустила, опустилась на четыре лапы, повернулась и ушла в сторону. Все. И таким образом была раба Божья спасена, то есть молитвым батька-серафима. Естественно, она прибежала на большой камушек и благодарила. Бога и батюшка Серафима о спасении своем, рассказал вот этот случай. Вот. Также были случаи, например, на Большом Камне дважды, когда люди молились. Один раз это было зимой, 15 января, на память батюшки Серафима, когда приехал врач Бахарев, который у нас в Перамайске находится, глава врач больницы, и тогда он еще, видно, не был укреплен в вере, и они молились на камушке ездили, то на камушку молились. И у них были свечи, которые стояли прям в снегу. И свечи еще не догорели, они хотели уходить. Но одна женщина говорит, давайте подождем, когда свечи догорят, и пойдем. И вдруг огонь коснулся снега, и снег загорелся вокруг камни креста голубым огнем. Они брали в вот так и огонь не сжег. Вот такой чудо Господь явил для утверждения веры. И после этого Бахрев всегда, если безнадежно бывают люди болезни, то он присылает этих людей на эти камушки, на большой камушек для исцеления. И вот тоже года два назад приезжала из Нижнего Новгорода медик, врач тоже неисцелимо больная раком. приехал на такси, ранней весной тоже это было, и они молились на камне и на из камня шел голубой огонь в виде бисера, рассыпался говорит, по камню. И они брали в руки, и он тоже не шел. Она была исцелена сразу, мгновенно. Вот такие чудеса Господь являет по вере, по молитве, усиленной молитве людям. Каждый должен молиться, просить. То есть это просто нам дано как бы камень, он сам по себе это... Скорее всего, он живой. не то, что живой, на самом деле живой, если тем более он растет. И по нашим молитвам, скорее всего, он и растет, не только по благословению, а именно по молитвам. Потому что просто вот я заметила такой момент, что когда мы стали ходить по Богородочной аллее на царском скиту, там были небольшие вот такие сосны, да? И вот мы уже сколько лет, пять лет люди ходят и молятся, стали молиться, ходить по Богородочной аллее из Богородицы Девы что сосны увеличивались вот в такой размер. Почти обхват не обхватить их. Вот вы сами увидите, что сосна по высоте почти не выросли, а стволы увеличились в размер. Несколько раз. Ой. Что я могу еще рассказать, что могу про царский скит, чтобы вы знали. Значит, царский скид, он был организован по благословению бачки царя Александра II. Вот. С 600 пахотных земель десятин было отдано Серафима по монастырю. И там был организован царский скит или царская дача. Вот. Подвязались там монахини. Это бывшие няньки, дворовые, царские, бедные девицы и из Великокняжско царского рода. Кто уходил, решил посетить себя Богу, они уходили вот на этот царский скит, там молились. При постриге они сажали сосны. Сосны там рассажены на расстоянии трех метров друг от друга кто был из великокняжского рода, то они сажали ель мы насчитали около 17 ели значит где-то из великокняжского рода подвязались в монарстве 17 человек может и больше, потому что много очень ели и сосен срезаны вот. значит в 1860 году был организован царский скид еще известны такой случай, что по преданиям рассказывают, что еще царь Александр I приезжал при жизни батюшки Серафима сюда, вот именно на эти камушки. Рассказывают, что он на тройках, это он приезжал на стеклянный, вот, а там уже на тройках доставлялся сюда. По преданиям рассказывают, что здесь была келья батюшки, вот, как заимка такая небольшая, где она была здесь. И есть такое предание, что вот сохранившаяся стена Единственное каменное и небольшой домик, это перенесен отсюда. Именно с этого камушка. Игуминя, эта царская скида, была Игумия Александра. Ну, удалось установить, что она тоже была из Великокняжского рода. Была она убиена в двадцать седьмом году. В 1927 Три дня ее пытали. Хотели какие-то сведения добыть, скорее всего. А потом полуживую вот так стоя закопали в землю. И там, на этом месте, уже 6 лет назад, когда ставили столб, случайно произошел обвал, и увидели внутри склеп и деревянный гроб, как будто только что сделанный, прям пахло свежей древесиной. Вот. Но его убрали, этот гроб. Туда, подальше в склеп и засыпали это место и на этом месте стол поставили. Так мы узнали, что там похоронена или Игуменя Александра, биенная, самостоятельно скита, или рассказываю, что была такая еще там схема нахинь Арсения прозорливая. Вот. Подвязалась там около 48 послушницы монахинь, Было 12 келей которые примыкали к пятиметровым стенам. Стены были в виде кремлевских стен. Высота, которая стена очень... И в виде птичек, как вот кремлевские стены. Вот. И в каждой стене были ниши. И в нишах были очень много... Так как вы знаете, что Серафим Панитарские сестры Сестра были хорошими художницами, да, вот, то они написали житие батюшки Серафима. Предположительно, что около 70... было. Картин, которые а, были расположены в стенах этого скита. Вот, в виде ниши высотой 2 метра на 2,5 половиной, Вот такие были э, картины. Картины, конечно, потом исчезли. Где они хранятся, никто не знает. Были там медные купола. Там была колокольня, колокольня которая соединяла сам храм. И э, трапезную, крестильную трапезную. Трапезная сохранилась, а храм и колокольня а, в три втором году были уже уничтожены. Полностью хотели взорвать, да, так опасно было, чтобы был везде лес, то просто его разломали. Вот. А камни который рассказывают, что вывезли в соров камушки. Сам храб был посвящен, назывался вообще царский эскит Веденский, в честь Ведения Божьей Матери. Один из пределов был Ведение Божьей Матери, второй предел был знамение. Предположительно, что был еще третий предел, предел в честь батюшки Серафима Саровского. Вот. Значит, каждая келья имела свое название, имя святого апостола. Святого апостола было 12 келей, и каждая имела свое имя, апостола вот. И когда праздновался праздник апостолов, то каждая келья празднула свой день в определенный. Вот такое было чудо. Ну, что еще можно сказать? Ну, по углам значит, пятиметровых стен были установлены ангелы с трубами. И было предание такое, когда будет конец света, то эти ангелы оживут и затрубят трубы. А при входах были удивительно лепной работы, красивые, херувимы и серафимы при входе. То есть это, это рассказ сами Стражил, которые еще когда-то ходили в этот скид и молились там с бабушкой. Вот это рассказывала Зинаида Григорьевна нам об этом, которая сейчас тоже почила. Вот о том, как она ходила с бабушкой молиться сюда, и ей даже бабушка говорила, только на царский скит никуда, потому что здесь был очень-очень строгий устав. Ну что еще можно рассказать, в конце аллеи Богородчинка, которую вы потом вы увидите, пройдете туда на царский скит была большая огромная столовая, где там, были, там внизу были, она была деревянная, а внизу, а внизу кирпичная, и внизу были огромные двухметровые чаны, где закатавливались грибы. Грибы э, солились, потом рыба, ну все, что можно было, там солили капусту, вот, и все это доставлял в Серафим-Панитаевский монастырь. И рассказываю, что даже по... В леса, вот если они много было очень грибов и чтобы их не тащить куда-то они вырывали гот яму а, а это обмазывали глиной и обжигали разводили внутри ковер обжигали и получилось естественно так сказать э, такая да. это, чан тогда емкость в которой засалили грибы вот было очень удобно тоже вот такое рассказывали ну кто вот пока что могла рассказала вам, а там, как Господь еще даст возможность вспомнить историю. Да, вот еще тут был такой крест. А да, это в основном церковь, как бы, знаете, как сказать, в природе. Но дети, на которые приезжали сюда, рассказывали, что они слышали звон колоко колоколов и пение ангелов. Дети. Есть? Да, когда приезжали сюда, вот молились здесь тоже. Детям, да. да, детям было открыто такое. Mm. Вот. Например, одна женщина. Из Казани, она татарочка была, Господь я сказал, что, например, от камня Лериде исходит огонь. Она увидела огонь до неба. Говорит, закричал, все видели это. Вот. И когда прикладывались, например, вот именно к ручке бачки Серахима которая вот так открылась чудным образом. И тоже было эти сказания. Вот две женщины, видно, они больные были, они зарычали. Укажите, покажите, той, покажите и, да. это. Вот, вот там вот это храм, вот эта ручка батюшка Серафима, она сейчас видно. Эта ручка отпечаток. Ой, извините, ручки. Батьку Вот так ее прикладываешь и брегаешь. Бачку Серафиму благослови вот так просим благословления. И именно сейчас правовка. Скорее всего, еще раз скажу что этот камушек, он был зарыт. История камушка. Что в сороковых годах сюда приезжали э, специально, чтобы его ну, уничтожить, хотели взорвать. Э, динамиды подкладывали, взрывали. Поэтому он такой искореженный. Вот. И хотели еще его это, не краном, а тракторами вырвать из земли. Но когда трактора пришли сюда, трактора отказали. Они перестали работать, вот. И один разложил все детали прямо на камушке. Один-то собрал, вроде у него начала работать, работа трактора. Вот он говорит, он не работает, не может ничего завестись. Он говорит, а ты убери с камушка свои эти детали-то. Ну, тот убрал, когда собрал, все, начало работать тоже прекрасно. Они уехали, так как не смогли ничего сделать. Вот так же взорвался и большой камень, вы тоже, если увидите, поедете, увидите, как он тоже искореженный. Вот. То есть, видите, как боялись, что люди приходят к вере именно через камушки, видите, камни вопиют, когда уже и ну, не, мы не слышим, не способны видеть и чувствовать, то сами камни говорят о себе. Вот. А справа такое предание, что а, преподобный еще. При жизни прозвел и говорил, что мой камень будет растащен по мелким камешкам. Это другой камень, только он... А посадил 4 тысячи, тысяч. по 100 грамм. Четыре. Да? А -а -а. Вот еще дней вот ночей молился. Нет, заставить. а вот еще он камни поставил по 10 Вот эти же эти, эти камни. Этот, там, там. этот камень, камни он посадил. образован с юрского периода, он благословенный. Вот этот. Да. А вот тот камушек, который носил батьку на себе, вот один из них, сохранился. Второй находится в Сарове. Может, еще два где-то находит. Ну вот мы, например, Господь нам открыл еще в лесу еще несколько камней. Например, да. мы пошли на один камушек, а Господь ввел в сторону, а ты на ну, батчика Получилось, что мы увидели вот такой небольшой камень, но мы не нашли, да, будем молиться здесь. Начали молиться, читать, о Казбачке Серафиму и царю Николаю II. Вдруг, неожиданно с левой стороны, вот помню, около дороги камушек, да, вдруг вылетели птички, вот такие маленькие, меньше калибрии, беленькие, с черном оперении, много-много, усыпали полностью весь куст. Мы только смотрели, так молились, смотрели, они щебетали.